Нацистская принцесса. Как дочь Гимлера работала в разведке СС и спасала нацистов. Владимир Добрынин, Кристина Юда, 2018. -м. 24 мая нынешнего года в возрасте 88 лет скончалась Гудрун бурлиц Новость, не вызвавшая в тот день никакого интереса у европейской прессы привлекла к себе пристальное внимание месяцем позже. И не потому, что вдруг выяснилось, что девичья фамилия умершей дамы была Гимлер, и она являлась старшим ребенком того самого Генриха Гимлера, который был шефом гестапо и главным организатором Холокоста. Происхождение Гудрон к этому времени тайны не составляло Сенсационно раскрытым секретом стала информация, что Гудрун Визе трудилась в течение почти трех лет в Федеральной разведывательной службы Германии. Подробности в материале портала Икс Производственная необходимость. Дочь нациста-экзекутора, сохранившая верность взглядам отца и никогда не скрывавшая это, в вырубить внешней разведки. Организации, находящиеся под неусыпным контролем ведомства федерального канцлера Германии, Бундесканцлерам, в исключительном ему сочинении. Дана фотография Генриха Гинлера с женой и новорожденной дочерью Гудрун пятно на же высшей власти немецкого государства и свидетельство двойных стандартов, которое уже не стереть. Европейский гуманизм, опекаемый нацизмом, следующий принципу «Если нельзя, но есть производственная, национальная, государственная необходимость, то можно». Всю свою сознательную читай послевоенную, ибо родилась она, в 1929 году жизнь гудрон Гимлер буровиц посвятила защите доброго имени и памяти своего отца и оказанию помощи людям, разделявшим его воззрение, убивавшим, питавшим и стремившимся избежать воздействия. Именно поэтому ее звали нацистская принцесса. Предположение, что Гудрон-Буровиц Связано со спецслужбами, ФРГ выдвигались неоднократно. Однако все это было на уровне слухов с высокой долей вероятности. Официально никем не подтвержденных ни одному из специалистов по журналистским расследованиям раскопать документы, позволяющие перевести предположение в утверждение, также не удалось. Только 29 июня 2018 года, через месяц небольшим, после кончины матери Терезы от нацизма еще одно прозвище старшей дочери Гимлера мировую прессу облетело короткое сообщение, в котором цитируется руководитель Департамента истории БНД Бодо Хехель Хаммер. БНД подтверждает, что госпожа Бурвиц была членом БНД в течение нескольких лет до 1963 года под вымышленным именем. Журналистам в анонимных источниках, близких к структуры удалось установить, что несколько лет это с 1961 по 1963 годы включительно. Не удалось пока получить ответ на другой вопрос сколько лет она была внештатным сотрудником ДНД. Бывших разведчиков и контрразведчиков, так известно, не бывало. Дочь своего отца. Гурвит из детства воспринимала концлагеря, процессом наполнения которых руководил ее отец, как любопытное место, где можно побывать. В кавычках. Однажды она написала в своем детском дневнике, Сегодня мы ездили в лагерь Дахау. Видели много интересного. Видели отличные сады с большим количеством грушевых деревьев. Смотрели также картины, нарисованные заключенными. Изумительные работы. А потом мы немного пообедали. Очень вкусно. Фотография. Ведро самоубийство отца Гудрун никогда не верила, считая, что он просто не мог проглотить капсулу с ядом, так любил жизнь. Мы с мамой никогда не получали свидетельства о его смерти. И для того он маскировался с Брихусой и, переодевшись в форму обыкновенного солдата, ушел шел к союзникам. Они его просто убили, получив все необходимые сведения. Его фотография мертвым не более чем отретушированное фото при жизни. После смерти Генриха Гиммлера его жена, на тот момент уже отдала Мартия Лита, дети 17-летней дочери были взяты под стражу и прошли через несколько лагерей для интернированных лиц в Италии, Франции и Германии. В ноябре 1946 года они были отпущены на свободу как причастные к деятельности ушедшего из жизни рейдсфюрера СС. Взрослой жизнь Гудрун начала с обучения на курсах изящных искусств и в хри христианском приюте Депчер, на деле оказавшимся пристанищем для экс-гестаповцев, но нацистов без приставки «Экс», которым выправляли новые документы. Денежная реформа 1948 года оставила Гудрун без и ей пришлось переключиться с обучения возвышенной профессии на более земную, в В 1952 году Гудрун Гиммлер рассталась с матерью и перебралась под Мюнхен, где в течение нескольких лет трудилась в качестве партнер, бухгалтера, помощника-секретаря. Фамилия отца ей мешала устраиваться на перспективные рабочие места, но не помешало быть принятой в 1961 году Бенде, замуж Будрун Гимлер, слышно уже после того, как официально оставила службу в разведке. Завольха Дитера Бурбица, журналиста, полностью разделявшего нацистскую идеологию супруги. Генетические корни Будрун с этого момента семейство поместило, образно говоря, под гриф совершенно секретных на очень долгое время. Даже будущий ядер Гудрон-эппизитор не знал, кем он вступает в родство, утверждала в 1982 году американская ежедневная газета «Кингман Дели Mail*. В 1954 году, согласно данным немецкой Википедии, по инициативе дочери Гиннера была создана Викингер-юзлендер, Нацистского толка, молодежная организация по типу гиберюгенда, запрещено властями движения было только в 1994 году. Тихая помощь с нацистской начинкой. Один высокоуровной немецкий чиновник сказал, что у Буровиц была стойкая неприходящая, настоящая любовь к мужчинам и женщинам служившим в свое время в худших спецчастях нацистского режима. В 1933-1945 годах пишет корреспондент британской «The Daily Mile» Тим Ситтель. Она была ведущей фигурой зловещей организации «Сильный сельфер» – «Тихая помощь» ставивший в своей целью убегать нацистских преступников от попадания в руки правосудия. Фотография гудрун Борвиц была ведущей фигурой в завещей организации «Сильный обеспечивала не только юридическую поддержку бывшим офицерам СССР, но и финансовую помощь. Источники пожертвований, как физические лица, так и организации, пока тайно высенены печатями. А вот те, кто воспользовался связями и возможностями нацистской принцессы, известны. Организация опекала голландца класса Карена Фабера, добровольно вступившего в СССР, после оккупации его страны Германии, за участие в каранельных операциях против движения и сопротивления и укрыватель евреев Фаберт был в 1947 году приговорен голландским судом к смертной казни, которая впоследствии была заменена пожизненным заключением. В 1952 году Фаберт вместе с еще шестью бывшими с бежал из них в заключение. Без тихой помощи тут не обошлось, считают историки, с которыми контактировал Корреспондент британской газеты ФРГ, где получил немецкое гражданство, устроился в Винвольштадте на работу в небезызвестную компанию «Ауди». Голландия неоднократно посылала запросы на экстрадицию Фабера, однако также регулярно получала отказы Германии выдать зарубежному государству своего гражданина. Фабер умер своей, умер своей смертью в 2012 году. 90 лет. Под патронатом этой же организации проживал ФРГ и охранник одного из концлагерей Центральной Чехии Антон Малов, приговоренный в 1948 году судом города Литомирашице. Северная Чехия в смертной казни убийство 750 человек. Своя среди чужих, чужая среди своих. Гудру, Гудрун Гимлер была принята в штат БНД, по официальной версии разведслужбы, разумеется, в период, когда ее руководил Рейнхард Гелен, высший генерал-лейтенант, по некоторым источникам генерал-майор Вермахта, экс-шеф разведки Восточного фронта. Именно он создал практически сразу после капитуляции в Германии Организацию Гелена впоследствии переименованную Федеральную разведывательную службу. Фотография Гудрун Бурвин и его мать Маргарита Гиллер во время Норденского процесса. Гелен работал на две стороны немецкую и американскую, но никого в Ферли не волновало, что он двойной один. Для проигравшей Войну Германии создать независимую разведку была просто немыслим. Восточную оккупационную зону контролировал СССР, а Западную – США, Великобритания и Франция. Как свидетельствуют источники, близкие к БНД, Мудренбург в, в тот момент еще Гимля, оформленная секретарем управления по контролю над бывшими нацистами была необходима, для ведения надвидения и постоянного получения свежей информации из среды бывших дестапов. То есть работодатели рассчитывали, вводя ее в штат, что принцесса нации будет работать под прикрытием тихой помощи и встречать на своей. Бурдша согласилась работать под прикрытием федеральной разведки на тихую помощь, кто кого переиграл Согласно озвученной ДНД-версии, естественно, единственный рожденную в браке, дочь Гиммлера, еще трое детей у рейс-фюрера, были внебрачными, уполили из органов СИИ с изменением принципов работы с бывшими нацистами. Истинно верующие. За всю свою долгую социально активную жизнь, дурвич Гиммлер, только однажды согласилась дать интервью прессе. Было это в 1959 году, когда дочери экс-шефа гестапо исполнилось всего 30. Она разговаривала с журналистом Норбертом Лебером из Таги Шпигель и сообщила ему, что отца представляют самым страшным монстром геноцида в мире, а я хочу доказать, что это не так. И посвящу этому, если понадобится, всю свою жизнь. Возможно, поэтому она и прожила практически все последние, послевоенные годы в 15 километрах от Дахау, в концлагере, в котором по распоряжению ее отца было уничтожено 30 тысяч человек. Фотография. Будро уровень никогда не оттекалась от идеологии своего отца. Гудрун Бургуц рассказала журналисту о своем желании написать правдивую книгу об отце, которая изменила бы представление об этом человеке. Однако книга этого так и не увидела свет. Зато когда в 70-х годах прошлого столетия в издательстве Трупелаян появились секретные речи Гиллера, Гудрун подала в суд обвинив его в нарушении авторских прав. Кемида признала правоту дочери Гиммлера и постановила взыскать с пропеллих первых ее пользу солидную компенсацию. Несколько лет она в возрасте круто за 80 побывала в неонацистском митинге Ульриксберге, Австрия, где ее просто боготворили оставшиеся в живых ветераны СССР. Цитирует упомянутый выше Мэри Майлз. Ким одну из а влиятельных и неонация Андрея Робки. Она обходила выстроившихся перед ней состарившихся, но сохранивших выправку солдат третьего рейса, и каждый из них трепетал, вытягиваясь в струнку перед ней и докладывал, в какой именно части служит Ей девятый десяток, но ум по-прежнему острый, великолепная память и превосходное знание военной логистики. Она ее отец, но в женском выражении. Она истинно верующая в виде нацизма, фанатка, и это делает ее чудовищной опасностью.